Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте, проект называется Z-Run, в общем, что у нас интересного, у нас получается, создаем свою конюшню, у нас это все построено на смарт-контракте, я такого, честно говоря, еще никогда в жизни не видел, такой интеграция блокчейна, такого развития, то есть у нас получается, мы создаем конюшню, покупаем лошадей, Лошади могут, как вы понимаете, быть с родословной, они могут стоить в дальнейшем очень больших денег, даже сейчас уже идут на них торги, в общем, что еще хотел добавить, также лошади могут размножаться, это получается такая своеобразная игра, построенная на протоколе, скажем так, эфира, Блин, ну честно, у меня даже нет слов, как это все полностью объяснить и рассказать. Но, ну, тем не менее, сейчас мы это все рассмотрим, сейчас мы это все обсудим. Как вы видите, да, цифровая скаковая лошадь. То есть, э, это не то, что казино, там, это не то, что там ставки какие-то. Это подобные им, это, получается, у нас будут гонки. А именно, получается, у нас э, покупаем лошадь, всего будет ограниченное количество лошадей, 38 тысяч будет лошадей на продажу. Люди уже закупают лошади. И в дальнейшем э, лошадь у вас может быть с хорошей родословной, с хорошей ДНК. А если у нее хорошая родословная, то есть значит, что она будет к финишу приходить э, первая. Она будет выиграть в заездах, будет выиграть в гонках. А именно. Также лошадей можно будет спаривать. Это я вообще не знаю. Это просто вообще блин жесть какая-то. Но на самом деле это работает, это очень круто, это очень весело, очень интересно. Так что это своеобразная такая гонка, в которой вы можете даже с небольшими инвестициями сделать себе, скажем так, конюшню, в которой будут у вас лошади. И с помощью этого вы можете с чужими лошадями встакать, да, то есть понимаете, у вас будут появляться новые лошади с хорошей ДНК. В дальнейшем вы сможете их ставить на гонки, выиграть в гонках, зарабатывать хорошие деньги. Я на самом деле такое же говорю, никогда еще в жизни не видел, не слышал, но это есть и это работает. Как видите, да, создается с помощью таковой лошади, с помощью смарт-контрактов, которые связывают атрибуты, породы и данные. Самое интересное, о производительности с помощью криптографии. Как видите, да, по мере развития каковой лошади она стоит она становится все более скажем так желаемой ценей на рынке то есть чем круче у вас лошадь вы допустим купили там за 30 баксов да вы развиваете у вас там они стакаются и тому подобное в дальнейшем ваша лошадь может стоить 3000 блин 5000 тысяч долларов это образность сразу допустим за доллары привести на самом деле это очень все интересно я лично сам думаю прикупить там не знаю ваша идея 20 посмотрим как это все будет работать как с этого у нас все будет получаться э, иметь профит мне кажется мы на этой теме можем остаться надолго и в принципе попробовать э, сделаем еще пару роликов э, будем развивать данную тематику посмотрим что у нас получится с данным проектом как вы видите да ранний релиз это у нас э, самую первую из супер редких цифровых стак с каковых лошадей это включает в себя как видите да чисто чистейший просто генофон z1 и z2 из линии крови на комо я даже не знаю как это просто полностью все это обрисовать и описать но чистокровные лошади чем у вас она чистокровнее чем лучше у нее днк тем больше вы на этом зарабатывать она у вас может появиться рандомно и плюс вы можете специальный хороший гинофондов соединят лошади, и лошади у вас появится какая-то вообще уникальная сходит слушок что есть какая-то хорошая лошадь которая в стоимости доходит до 160 тысяч долларов в это конечно нереально поверить но тем не менее это и есть люди этим заинтересованы это набирает просто огромнейший просто хайп это море хайпа это вообще проект уходит просто в топ я не знаю давайте посмотрим дальнейшее что у нас да вот допустим вот мы зайдем чего именно факт что нам здесь расскажет как это часто задаваемые вопросы что такое z то есть это опять же интеграция конечная цель создать наследие ценной конюшни конюшней полной победители скаковых лошадей и вы понимаете да ограничение и сначала 38 тысяч лошадей но, так как лошади могут размножаться и до бесконечности, я понимаю, не знаю, как это будет в дальнейшем контролироваться, тем самым будет увеличиваться количество лошадей. Это и есть, как бы, скажем так, валюта. Будут гонки, будут просто забеги, много чего будет интересного. Как вы видите, да, сейчас покажу, как достать скаковую лошадь, то есть... Покупаем, да, будет 4000 супер редких э, скаковых лошадей. Это уже интересно, то есть всего 38000 лошадей, из них будет 4000 всего лишь супер редких. Есть шанс, что у вас попадется супер редкая, которая будет стоить э, больших денег. Вы можете с помощью нее развивать, делать еще лошадей. Они также могут, если правильно это совместить, будут опять же редкие. Вот, давайте посмотрим насчет такого интересного, насчет родословной. То есть, каждая родословная имеет определенные качества и разные уровни редкости. Есть 28 возможных комбинаций размножения только с четырьмя типами результатов родословной. Есть комбинации, то есть, при правильном подходе к этому всему, можно сделать супер редкую лошадь, которая будет стоить просто бешеных денег. И опять же, это у нас все построено на смарт-контракте. Туда никто не сможет влезть. Я не знаю, какие гении просто дошли до данной идеи, как они все это придумали. Но это выглядит очень круто. И это, кстати, сейчас, опять же, очень популярная тема. В будущем, мне кажется, цены только будут вырастать и будут просто астрономические. Поэтому сейчас самый вариант прикупить там, ну, лошадей, и посмотреть что с этого выйдет. Генотип, как видите, да, используется для определения того, насколько далеко от своих предков находится потомство. То есть, чем ближе она там к родословной то есть, тем у нее чище кровь. То есть, тем она круче получается. На самом деле, это жестко вообще. Вот, как видите, да, как я могу развести свою чистокровную. Разведение будет запущено в начале 2019 года. То есть это сейчас еще и в проекте. Разработка, все это идет. Но люди уже, уже ажиотаж на это идет. То есть, мне кажется, цены только будут подниматься, подниматься и подниматься. Это очень интересно. Как видите, да, всего лишь 10% комиссионный за создание потомства. Как по мне, это небольшая комиссия. Но потом же это себя купит в нереальном количестве иксов. Сколько раз может скакать скаковая лошадь. Также, вот, означает, там, гонки, да, так, первая, вторая, третья группа. Здесь очень много чего интересного. Так, покупаем мы, конечно же, за эфириум. Также у нас есть на Reddit информация. В ближайшее время, скажем, они запустят цифровую, с помощью цифрового контракта дальнейшее развитие, то есть будет стакаться лошади, как говорил, размножаться. Очень много чего интересного. Как вы видите, твиттер у них уже довольно-таки неплохо раскручен. Также есть анонсики, то есть хороший профит, это можно будет получить, людям нравится. Как вы знаете, обычно проекты себе плохо раскручиваются в социальные сети, но тем не менее уже на данном этапе это уже просто жесть, я не знаю, это ребята реально хорошо крутятся. Также у них есть Facebook, точно так же можно это все следовать, как видите, да, есть 105 человек, и у этих 105 человек, не знаю кого, сколько, уже имеется 1200 лошадей. То есть сейчас стоит одна лошадь 33 доллара, там с копейками, ну плюс-минус, да, а, а уже имеется 1200 лошадей. То есть сколько людей уже вложилось в данный проект, уже сколько было денег запущено. Цепочка запустилась, уже идет хороший оборот. В принципе, работает все отлично, все идеально. Также, что у нас дальше? Ну здесь state of DABS. Небольшие, скажем так, можно статистики отследить. Объем эфира за день, то есть 19 эфиров за 7 дней, за последние 30 дней. Насколько это все стало актуально? Насколько блокчейн двинулся вперед? Благодаря этим ребятам, которые создали его, я не знаю. Это просто что-то новое. Блин. Лично я, на самом деле, я в шоке. В общем, как нам получить лошадь? У вас есть MetaMask. Вы зарегистрировались в MetaMask, либо у вас уже имеется MetaMask, у вас лежит эфир. Вы просто-напросто, потом, когда заходите на сайт, связываете аккаунт с сайтом, регистрируетесь, получается, на сайте. Как видите, да, сейчас... Сабо. у нас ген за 3 получается гендер э, файли а, то есть колонба э, Спайс. видите релиз всего лишь тысяча их получается тех будет лошадей и стоимость сейчас 1 0 .25 эфира то есть можно купить сейчас лошадей которые потом будут размножаться, стакаться и вы сможете этом сделать хорошие деньги. Все у них в лимитах, все ограничено. Небольшое количество. Но после общей продажи, после общего количества сама сеть, сами люди будут развивать сеть. То есть уже просто будет идти развитие. То есть было 38 тысяч лошадей. Их станет там 50 100 тысяч. И будет 20, из 28 возможных комбинаций С редкими лошадьми Получится очень огромное количество лошадей Это все Просто заходит в топ Я не знаю, это просто что-то с чем-то Ладно, ребята, напишите в комментариях Что вы думаете по поводу данного проекта Поддержите видео лайком Давайте пальцы вверх ставим, подписываемся на канал Все ссылочки будут в описании Побольше будем смотреть новостей Внедряться в данный проект возможно сделаем конкурс, так что давайте ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.